Конечно, тяжело после такого результата какой-то комментарий давать. Но если кратко, то в любом случае ответственность лежит на тренере. То есть в этом плане мои допущенные ошибки, наверное, которые сегодня случились в игре, которые допустили футболисты, наверное, я не просчитал. Не договориться. Если брать именно по игре, что ну, тяжело, наверное, назвать игру. Уже понятно, что условия то одинаковые. Но зная то, что энергетик играет э, в силовой футбол, который прессингует нам. Но, но у нас, как бы, немножко другой футбол, из-за этого нам, наверное, было тяжело, поле нам не позволяло э, совершать наши действия, которые мы хотели. Ну, а то, что касается пропущенных голов, конечно, это. Пока что для тренера вообще непонятно, как можно пропускать на стандартах, о которых мы говорили, как можно на остальные моменты. Либо это с чем связано? Не знаю. Завтра будем разбираться. Спасибо, вопросы? Вы в футболе в Беларуси упомянули вы об ошибках своих, наверное, в первую очередь, да, как вы сказали, выбор новой схемы с коленным в качестве опорника это одна из ошибок или считаете? Нет, это не ошибка. Я считаю, что Влад сыграл достойно, и из-за того, что у нас просто Миша получил травму, у нас был ограничен выбор, наверное, футболистов на эту позицию. Козлов, Миша получил травму. Еще вопросы? Спасибо.